Да? А он, видишь, вышка, вон там это. Всем привет, дорогие друзья! Необычные явления случились на одной границе. Говорят, это Украина или Россия. Неопознанные летающие объекты напали на танковую... Дивизию и было уничтожено несколько десяток. Правда это или нет, никто не может дать объяснение. Может это и фейка, может и опять какой-то розыгрыш, но не факт. Это субъективное мое мнение о том, что мы с вами видим и слышим. Множество людей считают объектом НЛО очень опасным. Поэтому множество очевидцев, люди и даже спецслужбы боятся про них что-то говорить. Но представьте, есть необычные силы, которые ни их, ни вы никогда не узнаете. Но суть в том, что они имеют очень необычное действие на нашу планету. Вот, например, посмотрите второй видеосюжет, который был заснят также где-то там. Необычный истребитель летит в сторону опасных объектов НЛО, где-то в населенном пункте. Один объект самолета просто падает вниз. Подтверждает, что его подбили пришельцы, а именно НЛО. Но фактически мы с вами не понимаем, что происходит. Множество других историй, которые мы с вами видим и слышим, это скорее всего розыгрыш чьих-то рук. Но правда то, что мы с вами прекрасно понимаем, что пришельцы на Земле не просто так стали появляться. Конфликт военный или какой-то не военный, всегда мы видим объекты НЛО, причастны всему происходящему. Землетрясения, наводнения и остальные природные явления, которые происходят на Земле, это все делает НЛО. Все очень тяжело понять. Говорят, что наше ядро, оно уже просто скипает и оно начинает самоуничтожение пришельцы пытаются это остановить вот например такой же необычный кадр как охотник заснял пришельца рядом с ним находится неопознанный летающий объект который вертится по часовой стрелке он пытался наладить контакт пришельц сел и как будто застыл но это заметно о том, что он начинает бояться, или, скорее всего, он оценивает угрозу. Никто никогда не видел настоящего пришельца. Никогда. И навряд ли кто-то скажет, что это пришелец, скажет, кто-то оделся в одежду и показывает как будто. Но на самом деле у этого пришельца рост был метр тридцать метр сорок. Так заявил очевидец, который заснял. После несколько минут съемки он увидел, что пришелец начал как-то вести себя неправильно. Посмотрите на другой видеосюжет, также был заснят в этом месте. Он начал просто ходить по этому месту кругами. Он рассказал, что как будто он показывал ему, что Земля что-то бросит. Что на самом деле мы не можем понять. В общем, этот видеосюжет был заснят на Кавказе, в заповеднике. И то, что вы сейчас видите, необычное явление, как НЛО приземлилось. И как будто они контролируют всеми делами, которые здесь есть. Если есть информация о том, что пришельцы... Просто прилетели покататься или посмотреть на нашу планету Это все-таки фейк будет Потому что множество инопланетных существ пытаются захватить ресурс или получить Поэтому множество таких НЛО мы видим именно в заброшенных таких местах Как военные базы, как шахты и остальные такие места, где им нужно там Обитаться. Это в основном золотые рудники, это алмазные рудники и так далее. Но мы будем следить за этой необычной информацией. Если какая-то будет очень интересная новость, мы обязательно вам сообщим. В общем, вот такие э, за эти несколько недель были интересные про объекты НЛО. Если у вас есть информация, то присылайте на почту, которую вы видите в описании. Ну а с вами был Тайна НЛО. Я сегодня, дорогие друзья с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Всем удачи и хорошего дня.